Но основная тема это полипедиум в комар-звонец. А, а, и я рассказывал про его метилтрансферазы. Это такие белки, которые чинят другие белки. Это ну, очень уникальный случай, особый. А, и связан, судя по всему, со способностью личинки комара высыхать, теряя 98% воды.